Давайте мы перейдем к другому сегменту нашей программы. Я дал возможность, вот у нас была совсем недавно, программа с одной известной женщиной, ясновидящей, она парапсихолог. Мы с ней очень хорошо знакомы. Ее зовут Лариса Суверон. Андрей слушал ее программу. Где она объявила о том, что в середине июля Будет какое-то очень и очень серьезное событие, гео, там, скажем, не знаю, политическое, ну, в общем, какая-то катастрофа, короче говоря, и вот Андрей сразу сказал, ну, можно посчитать, а где это возможно, поскольку она не знает, вот она только видит, но ну, если видишь, они же такие, они же не знают, где, они видят, вот какие-то такие видения о том, что, как она сказала, она видела лаву, в общем, там что землетрясение, вулкан, не знаю. Андрей, как вы по вашим прогнозам, расчетам, точнее, если это произойдет с 15 точнее, июля, не конкретно 15 июля, а с 15? -го? Опять же... Руководство радиостанции не несет никакой ответственности за мнение гостей. Но Мы это выпустили. прогнозы, это же да. не то, что тут признёт Это, это, это прогноз, а то конец света и все там строят бункера. Я... Можно, даже отвечать? Да, конечно. Майкл, я что хотел сказать? Я как раз опять, несколько забегая вперед, хочу... ну, не тоже забегая вперед, а в принципе в тему напомнить, что она говорила, ну, во-первых, очень интересная женщина, то есть действительно, я вот так послушал, мне понравилась она как по энергетике, как человек, и вот такое, что, в общем-то, озвучивает какие-то точные, а не так, знаете, там, масло-масляное, то есть какие-то дни... Понятно, что э, таким э, людям, которые именно вот, включаются, э, э, э, иррациональное, скажем, начало свое включают очень сильно, э, они, э, ну это как бы правополушарные такие, да, нативы, то они, безусловно, вот она образы видела, то есть она рассказывала, что там, где высокие дома, где-то у воды проблема. То есть значит мы уже не будем рассматривать континентальные какие-то ну, показатели, которые там проходят через, ну например, там, центр России, там, смотреть и так далее. Смысла этого нет. То есть это надо смотреть, где есть разломы, потому что она рассказывала, что это вулкан, начнется с вулкана, закончится землетрясением и наводнением. Ну, видно, цунами там. Значит, это однозначно какие-то прибрежные территории. Кроме этого, она озвучила 15 июля плюс-минус 3 дня. Так вот, любопытен факт, если по дате посмотреть, что я потом, кстати, в конце сегодняшней передачи озвучу, как раз вот у меня есть расчеты евро-доллара, там опять очередного их противостояния. Так вот, любопытен факт что именно до 15 июля идет укрепление евро. Ну, там, несколько дней. То есть, мы как понимаем, когда доллар падает, а евро растет, значит, в мире спокойно. А именно с 15 июля, ну, 15-16 до 19 идет укрепление доллара. Значит, в это время где-то произошла нестабильная ситуация, опять капиталы побежали в доллары, то есть из того места, где произошла какая-то катастрофа. То есть, во-первых, по срокам можно сдвинуть, что это до 15-го маловероятно, вероятно, это произойдет после 15-го в течение вот 16-го, 17 18 июля. По территориям. Я построил астрокартографическую проекцию планетных линий на новолуние по ну, тут есть, не буду сейчас озвучивать все, по каким параметрам это сделал. в общем, есть линии планетных катастроф, таких крупных, и они проходят именно через те территории, которые соответствуют озвученному, то есть у воды, и где повышенная тектоническая какая-то такая особенность, это, во-первых, Индонезия и Япония, раз, во-вторых, эм... Во-вторых, Центральная Америка, то есть именно Панама, вот Карибский бассейн, и два, вы не поверите, Средиземное море, то есть между Италией и Грецией, ну там же там же был какой-то тоже вулкан, что Минойскую цивилизацию снес, вот, то есть там и так, ну... Не, то есть это не, не редко, то есть, ну, скажем так, это не может быть невозможным. Вот эти территории, которые такие. На, на самом деле, да, это гибель Помпеи, это же вулкан, это, э, И, в общем-то, были прогнозы, действительно, о том, что, в общем-то, он не спит. Да, там, там, нет, там да повышенная да. температура пошла на дне Средиземноморья булькой, там он нагревается, да. Да, так что ситуация такая, да. Поэтому на Средиземное море вот у нас обычно э, как-то популярно люди едут э, на круизы, а сейчас же лето и каникулы с детьми едут. В общем-то, вот если мы такие вот прогнозы как бы будем учитывать, то ну, так сказать, можно быть осторожным, нужно быть осторожным, да. Вот. А то, что касается Индонезии, вы говорите, ну, там Таиланд близко же было, там же было, в общем да, было да, в да, да. Вот она проходит вот так, по, с юга, ну, как раз по такой кривой идет, с юга, с юга запада на северо-восток, вот туда, на Японию проходит эта линия. Ну вот именно катастроф, поэтому вот такие основные. А через Америку она проходит через центр Америки, ну, Америки южные и северные, поэтому э, только где вот воды, это уже, э, ну вот здесь именно Карибский бассейн. Через Кубу прямо она проходит, вот понимаете, то есть значит все, что вокруг Кубы где-то там в тысячу миль, вот это все есть опасность. Ну, это южные побережья Соединенных Штатов, это Майами. А да, Флорида, Флорида, кстати, тоже, да? да Флорида, Майами и, в общем-то, да, да, у нас довольно популярные, так что сказать. Что бы я рекомендовал, можно скажу? Потому что да, сейчас нет. ко мне вот обращаются как раз, ну, заказы идут по плану такого, куда поехать отдыхать, именно, без ну, вот. Не только из-за этого, а вообще, вот там и с Турцией обострение, куда ехать. И вот любопытно по личным прогнозам видеть. То есть, если человек вовлекается в какую-то катастрофу, у него должны быть показатели, что у него там трагедия в том месте. Вот, поэтому я хочу сказать, что в принципе можно определить ну, по контингенту, который будет вовлекаться, потому что вы помните, когда была катастрофа вот это в 2004 году? в декабре, да, там, в конце 2004 года, вот цунами это крупное было, вот, где-то Пхукет, вот эти места. Пхукет, да, да. Угу. Погибло сколько там, более 200 тысяч человек, но ну, официально, по крайней мере. Это ну, очень большие жертвы. И если, то есть по астрологической логике, у них у всех без исключения должны были быть показатели гибели э, массовой катастрофе. Дорогие это... друзья, мне нужно будет тогда сейчас э, еще раз напомнить о том, что мы беседуем на э, интернет-портале SanGate Радио, Сангейтс Центра. И это тройное W sungatesradio.com, это skype sungates108, по-английски sungates, солнечный оборот, на конце буквы sungates108. Если вы хотите задать свой вопрос Андрею Бухарину, мне, возможно, поскольку, в общем-то, много у нас людей, которые разбираются в таких вещах, то, пожалуйста, пишите, звоните. Даже. Это 1847-226-9956. А, ну и Facebook у нас тоже Сангейтс Радио. Пожалуйста, там можно это тоже, в общем-то, обозначить все и задать свои вопросы. Ну, вообще-то говоря, мы планируем еще вот такую, ну, не секрет это, но, тем не менее, у нас в планах есть прямой, не просто эфир, э, то, что мы беседуем с Андреем сейчас вдвоем, а такое живое, так сказать, уже э, участие. То есть мы сделаем, э, ну, типа, как сейчас это принято говорить, э, вебинар. То есть на интернете мы сделаем живое общение. Э, Андрей вычислит благоприятное время такого вот события. И мы объявим, пожалуйста, это будет и на Facebook, это будет на сайте Андрея, это будет на сайте Сангейтс-центра, Сангейтс-радио. Uh, и там можно будет, в общем-то, вообще, то говоря, прямо вот прямом в эфире задавать такие вопросы. Uh, Андрей, ну хорошо, это очень интересно. Вообще надо сказать о том, что uh, событий будет действительно у нас много нестабильности какие-то вот есть, uh, но сотрясение, мы вот подходим уже к третьей части нашей программы не только в геополитической сфере, не только в климатической, а и финансовой. То есть мы с вами беседовали, и вы занимались, и занимаетесь, в общем-то, анализом как раз соотношения валютного рынка, соотношения евро в частности, и вот как в этом плане. Кстати... Мы с вами беседовали, так сказать, частным образом, и вы говорили, и с точностью буквально до одного дня действительно это было, о том, что доллар идет против евро вверх. Ну, и надо сказать, это есть такое понятие «Форекс», и на «Форексе», в общем-то, люди участвуют и, так сказать, торгуют. Ну, что сказать, это способ, э -э, в общем-то, зарабатывать деньги – для тех, кто ну, не, хо не хочет ходить на работу от 8 до 5 или от там, 7 там, до 5 и так далее. А, так вот, что будет происходить? Вы уже сказали, да? О том, что э, вот евро до конца, там, скажем, 15 июля, вот до конца этого цикла, будет идти по сравнению с долларом, будет идти вверх. Правильно? Да, у него показаны, то есть у доллара, скажем, график доллара начинает где-то с 3-4 числа июля, ну скажем так, и типа нисходящий, то есть ослабление его сил. То есть вот до этих, до этих чисел он еще будет, как я понимаю, вот то движение, которое сейчас идет, там 1.11 где-то вот такое, оно какой-то флэт такой вот со слабым, слабеньким укреплением. Ну, вот е, у меня вот. открыт график прямо сейчас 1.108. А, а уже, я, чуть -чуть да, чуть -чуть. я могу а, сказать, да. Да, что он упал. И сейчас на 37 пипс Она упала было значительно больше, было уже, в общем-то, на Так вот, тенденция, как вы говорите, будет идти пока вот эти несколько дней. Просто будет... большой будет, вот до 4-5 июля. Uh -huh. а, а после 4-5 июля, особенно после 5, начинается заметное укрепление евро. И ну, в этом, скажем, противостоянии, то есть меняется тренд, разворот проявляется до 15 числа. Uh -huh. Вот интересно, что именно с 4 июля, кстати, там еще новолуния, а это тоже даты такие вот интересные, новолуния, полнолуния. И мы сейчас увидим, что до новолуния, вероятно, доллар сейчас будет немножко укрепляться, может дойдет даже там до.. Э сколько сейчас там, 1.10, может даже 1.9 быть, вот, 1.09, и... Нет, сейчас ну, вы имеете в виду евро. Ну, я имею пара евро-доллар, да. да. Вот. Но именно, а потом, именно две недели усиление евро идет до 15 числа. И вот любопытно, что именно перелом такой опять... Э расхождение, схождение графиков, которые объясняют конвергенции, дивергенции, вот эти, которые объясняют, что в это время перелом смен тренда идет. Он происходит как раз где-то вот на уровне 15-16 числа, когда доллар идет резко вверх, а евро идет резко вниз. Вот, кстати, косвенный показатель, значит, что в мире где-то опять что-то произойдет, ну, в данном случае, в Европе, Потому что, кстати, эта линия катастроф проходит прямо через центр Европы. То есть там очень вероятно проблемы с германской экономикой, либо политической жизни Германии. Ну, какие-то события могут быть даже по, ну, по французскому сценарию, скажем так. Вот. А потом где-то 20, около уже 19-20 июля опять смена тренда идет доллар то есть разворот евро вверх доллар вниз и это буквально где-то на 1 2 дня и начиная с 23 24 июля по 26 очень сильные показатели на рост доллара а потом смешанные смешанный показатель в конце вот такая тема дорогие друзья если вам это интересно то вы можете, так сказать, попросить, я думаю, что Андрей мне пришлет вот этот график, да, с который сейчас он да, быть. и мы его можем даже показать, в общем-то, на, на наших э, сайтах, на Facebook можем показать, и кому это интересно, ну, я в общем-то знаю, кому интересно, <laughs> поскольку есть люди, которые этому учатся, вот. более того, даже учатся у меня поэтому ну я, Проверьте. Да, Кстати, я буду... проверить это как раз можно проверить и в дальнейшем уже набивать статистику насколько эти вот мои расчеты они ну, близки к, к тому потому что вот в прошлом месяце мне вот приятно попадание было первые четыре дня рост доллара 9 пик Падение с 23 на 24, конкретно, вот у меня в Твиттере там написано, эта дата была. И я ожидал на 29 число укрепления доллара. Но оно слабенькое, вот какое-то, вот сегодня 30 июля, оно присутствует такое. Ну так, ну, ну, вообще, реально, это даже не укрепление, это боковик идет. Сейчас флент, если так назвать своими вещами. То есть можно сказать, что вот именно 30 число, оно как-то так смазанным проявилось не очень внятно усиление какой-то доллар но то что 23 -24 там, на 24 там насколько там пунктов <laughs> за один день там бухнул заметно но, Домой... э... передают. да во-первых как мы знаем у нас было очень там серьезное событие у нас я имею в виду, в мире это англия проголосовала за выход из европейского союза да? это называется, и соответственно образом это отразилось буквально на всем, то есть в течение двух дней, если мы говорим об индексах, маркет полетел очень серьезно, чуть ли не на тысячу поинтов, два с половиной дня, но сейчас вот два с половиной дня он развернулся и кардинально идет вверх, то есть вот как он летел вниз пулей стремительно, так теперь он точно так же отскочил, как на батуте и летит точно такой но же скорость индексы промышленные производство правильно говорю то есть да. индексы мировые индексы типа Dow Jones вот индекс S&P 500 он называется. Да. это называется я говорю про валютную пару евро доллар то есть Валютная. она кстати он назад евро не, не это самое не восстановил позиции которые он провалился нет нет но значит, английский фунт полетел резко вниз да. вместе с ним резко вниз полетел и евро но на каком-то этапе все это затормозилось, на каком-то этапе оно пошло вверх. То есть вот тенденция такая, если удержится вот эта вот нижняя точка, то в общем-то можно предполагать и какая-то вот точка после этого отскока, с которой мы пошли, после этого сейчас стабилизируется, будет вверх пробита. Мы можем прогнозировать, что евро будет подниматься до определенных уровней. Uh, ну, я хочу сказать, если мы уже об этом говорим, существует, в общем-то, как везде, две оси. Да? Две оси существует, ось иксов uh, и ось Yков. Uh, вот ось Yков, вертикальная ось, это уровни uh, стоимости, цены uh, любых инструментов, то ли валюты, то ли это индекса. Uh, горизонтальная ось – это время. Поэтому, дорогие друзья, очень важно знать наши циклы, циклы, которые могут соответствовать естественным образом политическим каким-то событиям, вот отпускам в том числе. И в то же время, кто кому это еще раз интересно и кто этим занимается, то на бирже можно тоже -то, каким-то образом участвовать. Андрей, что бы вы хотели еще добавить в этой связи? Ну, я хотел бы добавить как раз, что вот э, то, что когда был вот этот у нас разговор, что кто перетянет одеяло фунт или евро, оказалось, что не оба оказались по одну сторону барриката доллара, оно подтверждает выводы, что э, мировые валюты, которые дороже американского доллара, стратегически идут на снижение. То есть они не сразу, конечно, не линейно это идет вниз, а это идет, в принципе, на снижение. Потому что вот, мы уже озвучивали, что были вот, пики, когда фунт э, практически в полтора раза дороже доллара был, евро там почти в полтора был раза, а сейчас они приравниваются к, один к одному. То есть есть вот э, такая точка зрения, что стратегически будут все события, какие будут происходить политические, либо там, ну скажем, форс-мажорные какие-то, такие техногенные либо там военные, они все будут работать на то, чтобы валюты, которые дороже доллара, падали, а доллар возвышался. Я уже говорил про единую наднациональную валюту, к которому это как бы подводится это все дело. Вот, поэтому здесь тоже трейдеры должны понимать, что высот каких-то в другую сторону серьезных движений того же евро или фунта ожидать ну, в принципе нет. Ну, как бы это фундаментальная даже техника прогноза, она не астрологическая, то есть, что в принципе не может быть, потому что они идут как раз один к одному. Особенно для Фунта это очень, ну скажем так, заметно, потому что Фунта был... Практически говорю, в полтора раза дороже евро, доллара. И сейчас он идет на снижение, на снижение. И если я вот сейчас озвучу прогноз, что будет фунт один к одному к доллару, да? то есть какие-то события должны произойти в Великобритании, что фунт должен упасть. И есть точка зрения, что вот Великобританию отцепили от ЕС, это только хуже ЕС. А я вот склоняюсь к другой точке зрения, что это не факт, что это хуже, но только Евросоюзу. Здесь очень бегство капитала из Великобритании очень есть. В Гонконге идет очень сильно. И постепенно, мы же знаем, что там есть, например, остывает Гольфстрим. То есть климатические перспективы, если так на десятилетия вперед посмотреть, они, они очень благоприятные. А вы еще задумывались, например, вот у нас есть такая корпорация Газпром, которая строит и строит Трубы, трубопроводы в Европу. Вот вопрос: вот на что по идее рассчитывают их аналитики? Если потребление как бы, углеводородов снижается, а население в Европе не растет, а промышленность ну, схлопывается производство, потому что мировой кризис, а объемы газа, которые планируются туда поставлять, практически ну, там, не то, что там удваиваются, они, э, ну, они не соответствуют потребности. Это может быть только в одном случае. Тем более Газпром берет кредиты на это. И самое любопытное, если вы отслеживали его акции, они, ну вот понятно, с кризисом они упали, но за последние пять лет они плавно растут. В цене вопрос возникает. А с чего бы это было? То есть перспектива углеводородов не очень, рынок падает, потребление падает, кредитная задолженность растет, а капитализация тоже растет. Ответ может лежать только в той плоскости, что значит они знают, что рано или поздно наступит экстра спрос на газ и где они, скажем так, отыграют за все скажем там, бедные годы свои. А это может произойти только в том случае, если будет очень сильное похолодание, потому что Европа, она это не Россия. У нас здесь стены по полметра, бетон, батареи везде, то есть мы тут морозы привыкли жить, а там, что там за стенки? Там такие хибарки, рассчитанные на теплый климат никаких нет коммуникаций, никаких нет теплопроводов, там по трубы метровые диаметра толщины и так далее. Так вот, в случае, если действительно, что через несколько лет произойдут климатические какие-то серьезные катастрофы, которые вызовут очень сильное похолодание в Европе, то естественно, во-первых, валюты эти упадут, во-вторых будут покупать газ по любой цене, потому что будет стоять вопрос так, приказано выжить, а не то, что мы купим, мы не купим. Поэтому знающие корпорации в общем-то и готовятся к этому, потому что у них наверняка есть ну, свои там, буйки эти всякие стоят, не знаю, там аналитику снимают же движение Мирового океана и так далее. Вы знаете, мы как раз на эту тему говорили с Ларисой Суверон и мы говорили о том, что ну, она говорила, что в Гренландии там, в общем-то, что там Северный Ледовитый океан, там уже травка там где-то там зеленеет. Но мы знаем о том, что вы, как астролог тем более знаете, 26 тысяч лет цикл у нас закончился. Но это, правда, в соответствии с физическими, скажем, астрологическими там, соображениями. И, в общем-то, так полюса могут меняться. Поэтому сейчас что-то все происходит такое серьезное Это может быть еще не скоро, но вот такие вот вспышки, всплески они происходят. Андрей, я задавал ей вопрос по поводу Сирии. Я недавно смотрел одну программу, меня она заинтересовала. Был такой фильм, он был переведен на русский язык тоже, он назывался «Тиран». То есть там где-то находится одно какое-то непонятное арабское государство с непонятным там именем, ну, Понятно, что нельзя озвучивать, да. Намек на все понимаем о ком, да. Да, и там, что самое интересное, вот умер президент, да, и значит два сына. В этом тиран значит, старший и младший сын. Старший проживает там, значит, в этом государстве, а младший живет в Соединенных Штатах. Но он приезжает туда. И вот очень и очень совпадает с тем, что происходит сейчас. Баша Расов, который не предполагался, что он вообще близко там не должен быть никаким президентом. И вот что-то происходит в Сирии. То, -то ли самолеты там что-то такое, то, то ли их сбивают, то ли они просто так пропадают. Никто не знает это на самом деле. Ну, нам об этом, естественно, не говорят. Но Ванга предсказывала о том, что если пойдет Сирия, то начнется очень серьезный конфликт типа мировой войны. А видите ли вы, с точки зрения астрологии, в этом регионе какие-то вот серьезные события, поскольку это будет отразиться действительно на всем мире. И там постоянно какие-то конфликтные внутри уже, внутри серии происходят. Ну, серия это серия, это Месопотабия, это все то, что, в общем-то, издревле было, из чего это вообще все начиналось, как Адам там изгнан был. В общем, это э, целая, целая история длинная. И далекая история, но там что-то находится. Почему ну, там который... постоянно что-то такое там происходит и какие-то э, американцы туда лезут, э, русские туда лезут, что-то там пытается найти. Э -э, Майкл, я хочу сказать вот по поводу пророчеств Ванги, если можно так выразиться. Э -э, я читал ее книгу еще в 1991 году, ну пророчество, который был сборник. Честно вам скажу, про Сирию я там ничего не помню. То есть это может быть новодел, вот недавний, как бы уже вброс, пошел в интернете, потому что многие вещи, знаете, это из той же оперы, что в Библии написано про Мишку Мечного. Я всегда к таким умникам подхожу, скажите, в какой главе Библии, какой стих? Я эту Библию несколько раз прочитал от корки до корки, до корки. Нигде я там не нашел про Мишку Меченова, который там развалит Советский Союз. Да? То, есть, ну, то, то есть, это вот такие же мифы, какие-то для, знаете так, для необразованных масс, которые вот, ну скажем, такие есть люди, которые как бы... Ну, вот не читали они, вот, например, Библию, там, не читали они действительно: эти сборники. Там же у Ванги же собирала ее пророчество, дочка этого, Тодора Живкова, кажется, она ее в очень близких отношениях была. Она погибла в странных обстоятельствах. И после этого все аудиокассеты с записями пророчеств Ванги были изъяты из ее дома. То есть фактически мы, опять же, как вы правильно сказали, мы не знаем на самом деле, что происходит. То есть мы с вами, ну не только мы, а вообще все человечество – заложники в средствах массовой информации, которая может просто нам показывать виртуальную картинку, которой в принципе там события-то и не было фактического, но нам, скажем, рисуют и они показывают. Поэтому я заявлял, заявляю не первый раз, что я, говорю, я например, в средствах информации вообще не верю. Например, я всегда я звоню в то место, у меня, слава Богу, со всего мира есть клиенты или мои ученики, или кто-то там просто знакомые. я скажу, а у вас там действительно там это началось или нет? И мне рассказывают, то есть как есть, а, ну, прикрас. Поэтому у меня уж такая точка зрения. Это не значит, что они ну, повсеместно, скажем, искажение идут. Ну, например, в Анге... Однозначно про Сирию, лично я, я не помню, чтобы это было в выпуске ее сборников в 1991 году. Хотя он уже был, скажем, такой... Э -э по если так можно выразиться, потому что настоящие аудиозаписи мы с вами не слышали. Они изъяты были спецслужбами у погибшей дочери э -э того коммуниста, первого лица Болгарии. Так вот, дальше, если мы... Э -э я, я прошу прощения, я немножко ремарку. Дело в том, что у нас в эфире был такой человек, я с ним знаком, его зовут Тодор Тодоров. Он участник битвы экстрасенсов, Uh, и он был переводчиком в течение какого-то времени у Ванги Ванга его очень хорошо в общем-то знала uh, и мы с ним беседовали вот. и он говорил о том, что то, что говорится то, что пишется и то, что мы видим по телевизору это все неправда то есть это все придумывать вот. кому это надо, кому это не надо это вопрос уже другой но это такие, таки да, не все нам, да, не Вот не этого, нам известно. Если мы дальше, скажем, будем рассматривать с позиции современности, что там, там во-первых, Ближний Восток ⁇ это такой узел углеводородных стран, таких, которые построили экономику свою на нефти. А так как эпоха нефти, она заканчивается, в принципе. И, кстати, вот Норвегия с 1000... С 2025 года, вы знаете, в Норвегии, там, если не ошибаюсь, в Норвегии, э, вообще бензи, двигатели внутреннего сгорания, все, с продажи автомобилей, только электромобили идут. То есть уже, э, скажем так, в теме государства уже начинают переходить с двигателей внутреннего сгорания на, ну, на другие, скажем, на электродвигатели, например, те же то есть более экологичные, более другие ресурсы, ну, и другие энергии какие-то для движения извлекают они. Так вот Ближний Восток, естественно, что так как он принадлежит к уходящей эре Рыб, он будет, ну скажем так, по-хорошему не изменится, да, потому что новые технологии эры Водолея, она предполагает экологичность она предполагает, как я понимаю в своем понимании, что бережное отношение к матери нашей Земле. Понимаете? То есть вот сейчас с теми пустотами, которые под землей, ведь масса видео есть, какие провалы пошли. То есть это же выкачивается оттуда нефть. там Я уже не говорю, когда гидроразрывом... Там, этот идет газ какой-то технология, это такая опасная для жизни ой, в Америке очень много забыл ну когда закачивают химикаты под землю и разрывают слои и там этот газ выкачивают ну не важно ну кто знает тут. то есть сам факт, что оно все очень вредно для природы, для грунтовых вод наших. То есть мы сами же потом это пьем и травимся. А в Ближнем Востоке уровень развития, скажем, этноса такой, что они, скажем, качают и продают, качают и продают и, и в шоколаде, и хорошо. А это, скажем так, антибожественно. То есть это антиприродно, то есть это против земли. Раз так, то есть, значит, выбор такой стоит, или человечество, вы давайте меняйте технологии, давайте вот генерируйте энергию не из углеводородов, там, например, а там, технологии Теслы внедряйте, там, в конце концов, какие-то новые выборы, они это делают, то есть, если они это будут осознанно перейдут, откажутся от вот этой иглы нефтяной и станут, ну, скажем, божественный такой, ну я имею в виду божественный, не религиозный, а именно понятно, вот понятно. Э, сохранять, мать нашу землю, э, то есть именно не, не паразитарным способом, скажем так, жить на ней, то они не будут, конечно, с ними ничего не будет, а если они останутся о своем, а эпоха уже будет уходить, то начнутся, естественно, и военная какая-то там чистка этой территории, либо там в виде каких-то планетарных катастроф, либо болезней и так далее и тому подобное. То есть это неудивительно. Это знаете как? как когда вот смена эпох была более меньших таких, когда монархия в России уходила и приходила на смену социализм. И я говорю, что сверх идея социализма это было всеобщее образование. То есть чтобы подготовить Керри Водолея, надо чтобы народ был грамотный то белогвардейцы, которые в преобладающем большинстве были, да, там, ну, там сколько этих армий было вокруг э, там, Петрограда этого, проиграли. Почему? Потому что они, скажем, защищали Титаник монархии, который уже шел ко дну. Уже смысла его спасать стратегически не было. То есть эп эпоха монархии прошла, наступила эпоха индустриализации, там, эпоха построения социалистического государства. Также и глобальные циклы, которые не, вот как вы говорили, там тысячелетние, они тоже идут, когда эпоха... А что такое цикл? Это, скажем так, учебный год какой-то прошел, и подходит экзамен. Там Мы прошли там, 12, там, 10, 11, 12 лет, сколько уча, сколько, все, выпускной экзамен. То есть, то, что водораздел такой приходит, и если человек не меняется на этом водоразделе, то его, ну, скажем так, на второй год оставляют, либо э, другое какое-то заведение отправляет для более там, не очень одаренных, скажем так, да, учеников. Поэтому я считаю, что Ближний Восток – это большая бомба замедленного действия, где вспыхнет очень серьезная война. Вот именно по причине того, что человечество, которое его населяет, не, я не вижу признаков, изменение их в сторону, скажем, ментальности эры Водолея и уровня сознания этносов, которые будут жить в эре Водолея. То есть те силы, которые нас контролируют, они так не хотите по-хорошему, ну, будет по-плохому. Все равно надо Земле перейти в этот урок, ну, скажем так, экологичности, то есть чтобы жить и, я извиняюсь, не гадить вокруг. Понимаете? То есть это же надо понимать. А это должно быть сознание, я такой, знаете, часто говорю, э, аналогию, когда человек отождествляет себя с, по религиозному, там, национальному, либо государственному э, признаку, то есть это уже признак того, что человек эры рыб сознания. Потому что эра водолея – это моя вся земля, это мать планета, я гражданин земли, а не какого-то аула. Понимаете? То есть сознание местечковое, мой аул, Моя вселенная, ну все, это, это клиенты Титаника этого. Понимаете? Вот и все. А зачистка клиентов на Титанике, она уже, это уже техника. Как это будет происходить? Это вторично. Стратегически надо понять, что мы где? Мы находимся на, в эпохе, то есть мы хотим, вступаем ногой в эпоху Водолея. И какие требования есть? Кстати, требования. Требования, во-первых, образование. Требования умение принимать решения. То есть... Уровень полномочий менеджмента делегируется на уровень ниже. То есть не там, что какой-то дядя, знаете, как часто любят говорить, за вас есть кем думать, То есть кому думать, там, не думайте, ну как бы толпе. А в Эре Водолея там горизонтальные связи власти также, а в Эре Рыб она вертикальная когда надо обязательно там по цепочке кто-то передать, и там, не дай бог, что кто-то там в этой цепочке нарушил эту вот иерархию всю. Вот так вот. А вы посмотрите, например, на те же страны, которые на Ближнем Востоке. Там, например, такое понятие, как байщина, да, такое там это, ну, там шах или кто там, там это не искоренить, какие свободные люди с этим сознанием. Уровень образованных людей должен быть, не вот этих там, пустынных каких-то... Ну, я не хочу как бы переходить на какие-то... Просто уровень сознания выше должен быть. Он, во-первых, должен быть образованным человек, а во-вторых, свободолюбим. А если есть ущемление по полу, что, слава богу, что я не женщина родился, о чем вы говорите? То есть, о чем мы говорим? То есть, когда люди дискредит... То есть, как бы унижают как бы, или ограничивают в правах другого только по тому, по гендерному признаку, но это вот этот уровень сознания даже, я не знаю, какого там, средневековья какого-то, понимаете? Уже не эра водолея даже. Поэтому, естественно, что исходя из этого, неудивительно, что там назревает, скажем, чистка такая. Но я хочу еще по циклам войн добавить, успеваю там я немножко, что именно война, вот, которая началась в 2011 году в Ливии, собственно, Сирия ⁇ это продолжение этой войны. Она соответствует по циклам войн с э, Испанской войной, э, которая была в 1936 году. Что в ней было? В ней Советский Союз и гитлеровская Германия тренировали своих пилотов, асов, там, танкистов и так далее. Разминка перед боем, то есть перед большой, какой-то вот э, такой э, ну, более там настоящим боем на ринге, тренировка. И так сейчас и происходит. Ну... На самом деле в истории знает э, очень много примеров. Э, если идти очень-очень далеко, то это было э, дравидской или морийской цивилизации. Это было Атлантида, это было Садома Гамора. Э, э, так, мы сейчас э, потеряли Андрея. вот, э, Но уже, видимо, сигнал нам о том, что программа подходит к концу. Э, я закончу тогда, так сказать, сам о том что действительно история знает примеров много и к сожалению так если будет э, земля так себя вести то будут э, какие-то санкции применяться и конечно это очень и очень неблагоприятно но образование надо собственно говоря этим мы и занимаемся на нашем канале SunGateCentra.com, SunGateRadio.com и те люди, которые у нас участвуют, в частности, Андрей Бухарин, это как раз-таки один из этих людей, которые нам помогают образовываться.